Меня зовут Ольга. Сегодня у нас прохождение игры Tales of Orri Короче, что-то про мышей. Среди каждой их хоррор игры должна игра быть про мыши, обязательно. Какая-нибудь веселая, то, которая нас развеселит, которая даст нам немножко отдохнуть от напряжения. Поэтому поехали, начинаем игру. Пустой ячейки. Режим мышка наружка для игроков, которые интересуют сюжеты игровой мир, а не бои. Враги наносят меньше урона, и обладают меньшим запасом. Стальной хвост. Не, возьмем средний. Не будем легкий брать, не будем брать тяжелый. Возьмем средний. Игра такая, чтобы чисто нам немножко отдохнуть, посмотреть на интерфейс. Вот Меня просто какая картинка заинтересовала Я думаю, почему бы и нет Как раз для канала там, где есть леса, Почему бы и не поиграть <laughs> в игру там, где есть мышь Многие века, может, и еще дольше Крысы защищались от беспрестанных набегов лягушек Мир, если наступал, длился недолго Но однажды на трон взошел новый король Король Крисус первый объединил жазоренные крысины -крыси -крыси королевства под своей властью и изгнал породавок зеленого и его лягушек обратно в их вонючие болота. Зеленели поля, разрастались семьи, возносились к небу великолепные шпили башен Алой крепости. Но время шло, король-крысу-спаситель старел, и над королевством вновь нависла угроза войны. Его подданные беспокоились, а некоторые даже жаловались на характерный болотный запах. Бородак борода, зеленый вернулся, чтобы отомстить. Огромная армия шла к алой крепости, оставляя за собой лишь выжженную землю. Король Крысу взглянул на свои вычерпленные коготки, он и корону-то с трудом в лапках держал, что уж говорить о мече. Решено, пора передать правление наследнику. Проснитесь, юный принц, королевству нужен новый герой. Так начинается ваша история. То есть моя, то есть наша, наша с тобой история начинается так. Уже утро, пора вставать Там в ящике можете одеться Вот уже несколько месяцев юному принцу снился и этот Сегодняшняя mm -hmm. ночь не стала исключением По крайней mm -hmm. мере, пока оруженосец He не разбудил его этим душераздирающим звуком Ох, какой он резвый Так, надо знаете, что сделать? Надо, знаете, что сделать? А я вам сейчас скажу, что надо сделать. Надо э, сделать вот так. Я сейчас перенесу, вырежу этот кусок и этот. Все, я немножко рамку свою повыше перенесла, а то мышь, там ничего не видно. А, шлем. Легкий. Корона. Прикольно. Средний. Ничего нет. Тяжелый. Прикольно. Броня. Легкий. Стойкость к лягушкам больше, знаешь, берем эту. А, дальше. Щит. Средний, легкий Берем средний Стойкость к лягушкам Мы теперь суперсильные и можем противостоять ляговой лягухе Меч Одноручный, вот это берем О, мы теперь как бандиты Теперь официально мы крысиные бандиты Так, все Надо идти к королю Карта. Так, мы находимся здесь, король здесь. Прекрасно. Если бы он знал, be, насколько не похожим на сон будет сегодняшний день. Он бы, возможно, даже что-то там. Мне надо идти за этим, чуваком. На лестницу. Какой же он резвый все-таки. Король. И все говорят, а, чтобы пойти к королю, типа, надо спуститься вниз. И все посыляют, посылают меня к королю. Самое время отдыхать. Так, и он мне опять за короля говорит. Я хотела поговорить с тем, который монетку бросает. Так. У меня один вопрос. Почему мыши разговаривают сви свистящим звуком? Почему они свистят? Ой, все понятно. Все одни тоже говорят мне. Иди к королю, иди к королю, тебя батя ждет. Ну совсем что-то. Сын мой, доброе утро! Говорит король, наверное, не знаю. Пойдешь тренироваться, потому что ты король, чтобы получить мою корону. Uh, ну, потом покушаешь, uh, да, после тренировки, ну да. Uh, можешь взять заказы на доске заказов. Uh, принцу хотелось лишь одного доказать, что он достоин короны отца. Да, он был у себя младшим, но это совсем не значит, что у него нет шансов. Просто придется потрудиться. Значит, пойдем трудиться. Мне музыка нравится. Ой. Мне в другую сторону надо идти трудиться, да? Он даже двери сам открывает. Смотри. Что? Что ты хочешь сказать? Так, кушать. Туда, ясно. Это супер крутая игра. Кушать туда, все стрелочками указано. Я пришел. А, о, как прикольно. Brother, chef, брат Реджи-шеф готовил menu, отличные блюдо, но после прайвиса Денниса еды no не осталось. Если Реджи хочет как следует chef позавтракать, и нужно отдать продукты Так, хорошо. И что мы должны достать? Вода, морковка... И помидоры, да? Это же помидоры или это виноград, Краст? И почему морковка белая? Ладно, вода, морковка, помидоры. Хлеб, грибы. Как это все запомнить, а? Пошла я в погреб. А тут сейчас будут лягухи, наверное. Так. Нам нужна белая морковка. О. Так. Корень, Основной продукт питания, используем в красной кухне. Пригодится шефу для приготовления различных блюд. Красная морковка. Что это? Ягоды. Спелые красные ягоды, достойные королевского стола. Пригодятся шефу для приготовления различных блюд. И вода на нашел в погребе остатки летней малины и сразу предложил их Реджи. Хоть это были вовсе его ягоды. Вообще обнаглял, да? Пришел, обгоровал, шел. Еще и поделился, типа, смотри, я не жадный, я тебе даю. Хоть это и не мое, но я не жадный, я тебе все равно дам. Так, ладно, мы собрали все, что надо. Можно идти готовить себе завтра. Обалдеть! Ты вроде будущий король, но иди сам себе в погреб. Все собери, сам себе все приготовь. Класс вообще. Книга <решит> Игорь рецепт. Очень у него продукты Шеф приготовил випир достойный короля крики. По крайней мере, так он всегда заявлял Реджи, Реджи пока не удалось это проверить Ведь доставались лишь, лишь объекты, состоя Деннис Вот так он вот он Вот так вот оно Быть младшими братами и сестерами так, а нам куда? Ты что, за мной по пятам будешь бегать? Он наверх поднялся? А куда идти мне? Я заблудилась. А, я здесь. В этой комнате. А мне нужно обратно к королю. Короче, мне надо сейчас все время вперед бежать. Я так поняла. Ну да, вот он стоит, тут мышь этот. Так, это что, изготовление оружия? Заказ на оружие или изготовление? Создать. Про запас. Создать. Создать. Пусть нец его брат, доспехи и оружие, с которыми можно идти на любого врага Он сделал бы такие для Реджи, если бы юный принц нашел чертежи, подходящие для крысы его ростов Действительно, спасибо Я пошла искать чертежи Тренировка с манекеном Мобочное задание принято Тренировка туда. Вот все четко и по теме. Хочешь тренироваться, туда иди. Тебе рисуночком все объяснят, ты туда иди. Я пошла. Его старший брат читал, что Реджи и по неподвижной цели промахнется, но ее на принцип порно отминировал. Красные атаки манекены невозможно блокировать, они слишком мощные, однако Рэджи быстрее. Даже Реджи не мог повернуться тяжелых атак манекена. Ему оставалось лишь парировать. Последняя атака манекена сотрясала землю. Реджи понадобился увернуться, чтобы остаться непогибней. Я же успела добивать этого глупого манекена. Вот так вот. Ну что, братик, теперь ты скажешь? Я во всем виноват. Свежевыжатый жи... жучиный сок напоминает напиток чемпионов. может восстановиться после битвы. Я хотела сказать, вообще совсем все такое, Там все написано не так, как я хотела прочитать. Наполни флягу На L1 А, типа, чтобы остановить Красавчик Брат одобрил Денис был впечатлен Если бы Реджи подрос еще сантиметров на пять Можно было бы даже забеспокоиться Побочка выполнена И сразу куча всего повыпадала Так и чё? Нам типа надо понаходить кучу всего. А что вы от меня хотите? Я вышла отсюда только что, да. Типа надо забрать уже что-то готовое? Шлем средний. Готов Испытание поединка Давай И куда нам? Нам куда-то вниз Пойдем посмотрим на что мы годимся Однако тут огромное место Алая крепость Я готов. Ага, убрать. Красавчик. Мои действия одобрены. Л2. Ага. Красавчик. Я одобрил. Хорошо прошла тренировка. Пойдем. Ну, пойдем посмотрим, что ты еще скажешь. У -у -у -у -у, как тут много на Реджи никогда еще не видел валы крепости, столько крыс. Гости съехали со всего королевства. Некоторые даже приветствовали младшего принца, но в процессию все равно было поручено возглавить старшим. Ой, бать привет! Посиди, короче, отдохни. Скоро начнется красивая битва, мы тебя пригласим. Все, время прошло, я пошла. Так, надо восстановить сразу все силы. Сейчас начнется крысиная битва, я ничего не могу. Можешь заходить! Туда? А куда можно еще заходить? Ну ладно, хорошо. Опа! Более испытаний крысиного королевства. Ну, поехали. он все монеты подбрасывает. Даже если ему было страшно, он не показывал виду. Он был полон решимости заявить о себе. По крайней мере, на легкую победу Денис может не рассчитывать. Я противника опасный. Вау А, такие я могу только блокировать Ох, получила по От старшего братика Все, чему тренировал меня манекен Я успела я поставила два подряд блока. И он показал себя достойным наследником королевства и своего отца. А, да, король мной гордится теперь. Только не прыгай, пожалуйста, старый. Нифига себе, вот это поворот. Офигеть, вот это сейчас обидно было. Его мечта вот-вот apart пойдет ничего себе ничего себе неожиданно все это происходило вообще а играть надо что-то Ну, обалдеть. В этот раз принцу избили кровь или гушачая троица. А когда он проснулся, то обнаружил, что у него ни корона, ни королевство, ни отца. Ну, зашипись просто. Обалдеть. Мне жаль, жалко так все, так было хорошо, красиво, весело Ему нужно было где-то отсидеться и обдумать, что делать дальше. А, это. А, это сохрани. Прылись. Бедный мушонок, остался один несчастный Прости, Но я заберу у тебя Твои соки Не знаю, что там еще можно Пять про запас Еще сохранение Прекрасно придумали сохранение Вообще, я не ожидала, что они нападут, этот лягушачий король. Вообще, обидно сейчас. Ай! Ух ты, червяк! Неудобно просто, что драться на ту кнопку, на которую в других играх не дерутся обычно Поэтому я и, и запинаюсь, там еще что-то летает Я так много всего нахожу Печальная какая-то игра Ключ от канализации алогейности, но это там, где нам надо было такая прикольненькая, мне нравится. Но она какая-то печальная. Убили отца, порубили все королевство. А где наш, интересно, старший брат? Как запрыгнуть? Он так тяжело запрыгивает. Где наш старший брат, который с нами дрался? Неужели он нам не поможет? Казалось, меня убили и я им ответить не могу потому что у меня нету Бука. печально алая крепость Противные лягушки, сгиньте от чудово О, класс, погибли, хотя там я ставила блок Ну ладно А, ну да, я же сохранилась, я Действий приходится делать И там, и здесь И пойти, и убить, и взять Просто так не пройти, все собрать Он еще так медленно это все делает Пока раскопает Пока заберет А у нас еще меч тупой И обязательно все надо подбирать Потому что мы не знаем, что будет дальше Каждый раз, когда нас будут убивать, чтобы не пересохраняться постоянно. О, бутылочка. Хорошо, что она автоматически хоть разворачивается. Хоть и доской какой-то прикрывается, но тем не менее она нас очень хорошо даже спасает. помощью этого нашего. Кто-то убил кого-то, иди туда. Хорошо, я пойду туда, но я не поняла, кто кого убил, но я туда пойду. А, может быть, брат типа убивал. Иди туда. Так, конечно. Передохнули, пошли дальше. <с fille> Мне так нравится, на секунду попа приземлился. Все, может, идти дальше. Не удовлетворившись убийством короля, даля устроила в устроила погром в стройном зале, оставив после себя лишь слещие огромки и оскверненные группы членов королевской семьи. Реджи никогда прежде не сталкивался с такой жестокостью и не ощущал такой ярости. Ну ладно, бывает тяжело, однако, когда в тебя стреляют, а ты еще во всем не разобрался. Тоже. Мы каждый раз будем проходить заставки. Так, надо от него убраться. Вот сюда. Какая проворная, ты смотри. Ой, ну почти. Не думала я, что в такой простой игре будет так тяжело. Вроде смотришь, игра простенькая, да, но как бы начинаешь проходить, а оказывается она ничего не простенькая. С этим надо справиться. Он <плес> <Там> попадает. <плес> да не правда, ну я ж отбиваю тебя. <плес> я хз вообще, как это проходить? А чё сложно так? Мы же поставили вроде средний уровень сложности, а не давайте разгромим и как бы, ну, вообще. Тут такая ситуация печальная. Тут мышонок совсем один остался. А вы еще надо не издеваетесь. Так, отлично Остался вот этот вот Блотный крыш А я не на душе Все время жму Дала тебя здесь увидеть Мой король Вы теперь наш король Было бы что тут королировать Держите свою король Реджи наконец-то получил корону Но не королевство Где мой брат? Он наверное спросил О, а вот и он Королевство горит Город горит. Лягушки убивают всех мышей, брат. Деннис вернулся с позором, пытаясь утопить свое горе в вине. Он так набился, что не смог дать отбор лягушкам, и они похитили его брата-шефа. Как все печально, обалдеть просто. Реджи нужно было как можно скорее brother, добраться до длина до гостя, чтобы спасти своего брата. Починить эту доску board, путешествий, чтобы найти Доску путешествий? Пойдем. А это что, наш брат? Молодок пригоден hammer. не только для забивания гвоздей. Можно, например, расколоть череп лягушки. <laughs> Обалдеть. Обалдеть. Обалдеть. Я могу починить доску, нужен молоток И гвозди Но молоток у меня есть А и гвозди теперь есть Отлично, молодец, я все сделаю Починка пошла Ой, Блин, Игра вообще просто Печальная Так, а куда мне надо? Алая крепость? И мне, наверное, надо путешествовать. Печальная игра такая, обалдеть. Я не думала об этом, когда увидела картинку о том, что здесь может быть так жестоко. Я думала, ну мыши и мыши, ну буду драться с лягушками, и, ну и ладно. А тут прям все так вот печально, прям грустно. Они, по-моему, застряли. Поехали путешествовать и застряли где-то. Не могут. Спутешествоваться не могут. Раньше в деревне длинноклассе всегда пахло свежими цельножуковым хлебом. Теперь же здесь воняет палиной шерстью, кровью, а еще гнилью, илом и теми, кто в нем обитает, лягушками those, из клана Володного Братства. Так, да, куда мне идти? Мне надо вперед идти. Так, сохранимся Там кто с кем-то дерется Лягушка, <связывая> я победил Хотя, его можно использовать, она же как-то Поднимаю всякую фигню О, вы погибли, прекрасно Прекрасно Мы в эту игру играем всего-то ничего, погибли уже столько раз Профессиональные... О, ничего себе. Профессиональные... Кто мы профессиональные? Борцы за справедливость. Аж голова отлетела, вы видели? Он просто щитом ударил, и у него голова отпала. Так, отлично. Так, отлично. Все, мы победили всех лягушек. Теперь можно восполнить немножко свой а, запас здоровья. Ибо тут нас убивают намного жестче, чем в любой коробке вообще почему такая чего это так но ну, это так так отдохнули пошли дальше нужен ключ щит вес защита давай использовать лягушки сотри, мусор она собирал и думает, что он крутой О! Давай это проигрывай уже, пожалуйста Тут еще надо подбирать моменты, просто так не побьешь а. И кто есть кто? Шлем. Защита. Больше вид большой. Ну, ладно. Будем медленнее двигаться, но больше защищены. Ничего страшного. Какой-то дедушка пошел в какой-то домик. У него ключ э, от замка. А, это он. Спасибо. Можешь по карте посмотреть. Да я так и поняла. Значит, там книга какая-то Последнее, что успел сделать капитан Стражи Это увезти старейшину деревни в радушу И закрыть ворота перед ордой лягушек Но некоторые все-таки проскочили На то они лягушки Склизкие и зеленые бородавчатые лягушки Понятное дело, что кто-то куда-то проскочил Блин, надо сохраниться, знаете, сначала А потом идти дальше Ладно, Вы что трясёте. Сейчас я приди, могу можем The captain В запертом пространстве, бьет нас капитан лягушек. Хорошо, что сохранилось. А если бы не сохранилось, сейчас скорее всего пришлось бы заново это все перепроходить. для лягушек. Я вижу, бегите, бегите. Until now. жестко. Жестоко меня наказывают лягушки. Лягушки и крысы. И мыши. Обалдеть. Как вообще завязалась эта война? С чего бы? Right. Yes. The no да, блин, я думала, забью его. А он еще и отбиваться умеет, бородавчатый. Ну ладно. Давай, надо побеждать бородавчатых. Не дело мышки проигрывать. Особенно если она будет летить за свою семью. The а, вот он как, да? Да блин! Что ж меня так больно наказывают-то? Может у меня хп нет? Пошли. Просто за моей рамкой не видно, сколько у меня там ХП. Наверное, надо ее опустить. А как так получилось? В прошлый right. раз я собрал. А The no somehow... блин, не правда, я увернулась. Я вообще не представляю, что это такое, что происходит. Так, сейчас. Ладно, давай еще раз. Я просто не представляю, что они меня так больно бьют-то. Мы вроде не высокий уровень сложности поставили, а средний. Но они меня наказывают. Так, да, в смысле? Забари так в игре В игре, фильме. Мир. Мир кого-то там садил. Тоже так делали. Только зубами. Так, давайте. Капитан Происходит, я не могу их победить. Это обалдеть. Какой-то. Почему я не могу их победить? Что за жесткость такая? Жестокость. И жесткость, more Я могу и одновременно и хилиться, и бить. Да не подходи ты ко мне, мне надо сначала от того избавиться. И сами подходят, и сами же я отпрыгиваю. Так, хорошо. О, ох, минус один, хорошо. От красных мы не можем защищаться Was right the frogs were inside the villagers they had no more fighters Oww! What's going живучая лягушка наконец-то так всех лягушек мы победили пойдем дальше посмотрим что у нас 5 э -э, не надо нам такое на нас покрепче вроде что-то висит так пойдем посмотрим что там еще есть Поднимаемся наверх, я так понимаю. Так. Говорите. Реджи нашел их, старейшину и рейнджера Робина, который остался его единственным охранником. Юный король не претендовал на их благодарность за спасение. Он хотел лишь отыскать своего брата. Все, мы... Сохраняемся? И на этом, пожалуй, заканчиваем. А я, друзья, благодарю всех за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, если не подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите, как вам понравилась игра или не понравилась. Какие игры вы бы хотели увидеть еще на моем канале. И всем до встречи в следующем, на следующем выпуске, на следующем стриме, в следующей игре. Всем пока!